Дираны на деле ордена, славим мы сегодня защитников отечества, с нами вся Россия, великая страна, славим мы героев, берегущих мир, тех, кому дороже честь а не мунти. Перед всеми воинами огненных времен Мы склоняем головы, несли вам поклон, Защитники Отечества. Российверные сыны, Защитники Отечества, Надежный щит своей страны. Защитники Отечества, Российверные сыны, Защитники Отечества, Надежный щит своей. Каждый день на службе, каждый день в бою Даже в трудный час, не теряя мужество. Грудью защитите Родину свою Защитники Отечества России верные сыны Защитники Отечества Надежный щит своей страны Защитники Надежды щит своей страны. Защитники отечества в России. надежный щит своей.